Всем привет! Ну что ж, сегодня мы начнем запись игрушки, прохождение игрушки Tomb Raiders называется Поиграл я немножечко, были неудачные кадры, немножечко поехало изображение, поэтому я решил попробовать заново запись Будем проходить с нуля, то есть от начала и до конца, ну, если вам понравится, конечно Но на данный момент, в принципе, давайте приступим Нажимаем «Новая игра» «Новая игра» «Ответ посвящения» Ну, давайте, в принципе, начнем с того, что нам рекомендуют мы не профессионалы, я вообще не играл в эту игрушку до этого, ну и не в какую такого похожего жанра, потому что у меня компьютер не позволял, потому что у меня компьютер не позволял, сейчас он меня позволяет, поэтому давайте начнем. Посмотрел я немножечко игрушку, мне понравилось, есть конечно свои недочеты, есть конечно свои и плюсы и минусы, красивая графика и все остальное, ну что ж, давайте читать. Была создана разносторонняя талантливая команда, состоящая из представителей разных полов, происхождения этнических групп, религиозных верований и мировоззрений. Игра, не основана на реальных событиях, представляет собой художественное произведение. Она была разработана в сотрудничестве с историками и культуроведами. Ну и так далее. типа. В принципе, до конца я дочитать не успеваю, слишком быстро уходит это. Для нашего друга Майка Шерлоха. Это очень круто. Это очень круто, когда игры посвящаются какому-то своему человеку. Это реально круто. Видимо, день рождения был, либо какое-то еще другое событие, которое связано с этим человеком. Я не знаю, кто это такой. В любом случае, если вы знаете, кто это такой, пишите в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Square Enix, кстати говоря, создавала эта компания, по-моему... Финалку, по-моему, она создавала. Ну и какие-то другие такие же игры. Играть мы будем с субтитрами, если вам не понравится в следующей серии, мы не будем использовать их. Графани тут крутой. Играем мы на высоких настройках графики, не на ультрах. На ультрах, в принципе, можно будет попробовать, но у меня... Смутные сомнения, так сказать, на ультрах, что буду играть. Нам придется! Ты что, совсем спятила, Лара? У нас нет выбора! Я не выпрыгну из самолета! А -а -а -а! <Méline> <Hue> <Hungarianpert> <prompt> Нормально! Самолет тупо пополам сломался! Озвучка здесь крутая, озвучка здесь реально хорошо постарались у актеры русского дубляжа реально круто сделали. Двумя днями ранее. Серии будут по 20-30 минут, может быть по 40. Посмотрим. Надо дойти до какого-то логического конца. Либо дойти до какой-то смены локации, серьезно? Ч ⁇ ты цела? Иона, я здесь. Только застряла. А мне ногу придавила. Подожди, я за помощью. Стой, я удрините на хвосте. Не хочу привлекать внимание. Иду к тебе. Я недолго. Не знаю, кто такие Тринити, не знаю, что это за организация. Ну вообще, в принципе, не знаком с историей вот этого всего. Да и Лару Крофта я особо не смотрел. Надо бы посмотреть, вроде как рекомендуют многие, типа, интересная там игрушка, и, да и не только. Вот то решил новенькую вот эту вот Том Райдерс пройти. Почему бы и нет? Тем более Графан красивый. Вроде новая игрушка. Не, но ну с волосами здесь, конечно, поработали красиво. Они, казалось бы, э -э графон сколько какого года? Ну, может, 2020-го, наверное. А рисовку прям, прям э -э отличная. То есть, ну, разработчики мог, могёт, так сказать, могут создавать. Красивая. Ну, вот непонятно на самом деле, как у нее умудряется прическа не развалиться. Она же вроде как это. Под землей там все такое. Обычно, знаете, я когда стою с кровати у меня <связь> происходит на голове. <связь> а у нее все так мирненько лежит. Ну, может быть это из-за того, что песок и все такое попало в голову. На волосы именно. Может быть грязь держит форму волос. Тут в принципе в разные варианты есть. Но, кстати говоря, я смотрю, типа это какие-то камни, похожие на уголь, не знаю, по цвету, по освещению. Либо мокрая камень, либо уголь вообще в принципе. Он тоже такой блестящий. Скорее всего просто водный какая-то дождик там прошелся или еще что-то. Ну, черепок? Почему нет? Это же сколько он должен был здесь лежать, разлагающимся? насколько я помню, где-то ну месяца полтора, два, как минимум, точно разлагаются тела. Но тут черепов, кстати, до я выбралась. Осторожно, по дороге полно ловушек. Вон прям. Тринити здесь не закончили. Куча. Они что-то защищают. Прошло полтора месяца, а мы все еще не знаем, кто стоит за местным отрядом Тринити. Но я поговорил с жителями города, и они все ждут какую-то очень важную персону на День мертвых. Его зовут Домингес, надо этим заняться. Вот, День мертвых, кстати говоря. О, я в прошлой серии все гадал, что за праздник там. Вы увидите его. Оказывается, все-таки я был прав, это был день мертвых. Ну, для вас это, в принципе, ничего не говорит, а для меня, в принципе, это радостная новость, что я не совсем тупой. Тем временем мы ползем по какой-то отвесной скале, стараемся не упасть, знаете, мы как человек-паук тупо ползем с ногой сломанной, ну, может, просто порезанный. Ну, сами понимаете, как бы, если у вас там с ногой какая-то проблема происходит, вы так не поползаете. А Лара вон ползает спокойно и ходит. Такое ощущение, как будто ничего не произошло. Хотя вон, вся кровотечица, кровотечение просто жесткое. Игра Даже реально красивая. Реально красивая. То есть я смотрю, типа, очень хорошо прорисовали все это. Леточая мыша. Какие-то майе-постройки. Ну, это Мексика, что поделать. Мексика всякое такое. Как у нас там Лара, Расхитительница, Гробниц, по-моему, называлась это все. Почему бы и нет? Вроде как красиво. Ну да, согласен, красиво. Радиопередатчик. Для чего он служит, тут, в принципе, вполне ясно. Ловушки, всякие ловушки. Не, ну, текстуры О, реально ты. хорошо положили. Ого, ты только посмотри.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 Розовая рыба. Розовая рыба? Гора с серебряной верхушкой. Тут есть дата, но что-то странное. Она кажется повреждена. Может... Не, вот такой игры должна быть озвучка. это делать. Проще все уничтожить. Это сделали задолго до них. Но зачем ее испортили? Лара. ну понятное Нужа, дело короче хочу. бомба бомба лара. Нет, я должна снять. ну и лара такая как папич типа чик-чик-чик экран сфотографировать у нее там падает крыша так сказать она фотографировать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 Что после всего этого? Я умираю с голода. Вот так вот. Очень красивая локация в этой игрушке. Надеюсь, не будет никакого копирайтинга из-за этой музыки. Мексика Касумель. Или косумель Скорее всего, Касумель. Я в этих мексиканских городах о, не особо разбираюсь. Так что пишите в комментариях, как правильно, там за главной буквой пишите, о, как правильно ударение идет. Буду почтительно вот. относиться к этому. Что выяснил про Дамингиса? Немного. Он руководит рядом раскопок в округе. Отец упоминал о нем в дневнике. Не один раз. Спец по руинам до колониальной эпохи. Здесь его обожают. Он помогает городу. Как нога.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 Что Тринити надеется найти в тайном городе? Доктор, мы кое-что нашли? Да? Показывай. Я тоже слышала. Проследим за ним. Не, ну, Стой, текстура, конечно, прям. Здесь люди мое почтение. Знаете, я ел недавно такой, знаете, о -о шоколад. У него покрытие примерно такое же было, как здесь. Их бойцы вооружены. К ним прибыло подкрепление. Такое же... Постараюсь им не попадаться. Не хочу, чтобы как в прошлый раз. Не знаю, либо это кожа просто грязная какая-то, либо... Нас видели на том объекте. Тоже мне выходной. Где Домингис? Он точно здесь. Ходит тут где-нибудь. Да. Осмотримся. Кто-нибудь что-то да знает. Не, ну, Здорово, красиво. Тела. Очень красиво. Куда он Будем искать дальше. В принципе, здесь можно разговаривать с людьми. Это не обязательно, конечно, но можно.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 сделать подношение или что вы там такое делаете с идеалами. Ладно. Значит что? Вы ребята заняты Не буду отнимать у вас время. Поеду дальше. Спасибо вам за службу. Что нас оберегаете? Пока. Вот так вот. Мы перебрались и, кстати, перебрались в довольно красивое Я место. Хочу. Хорошо. Раньше этих охранников там не было. Доминги что-то заподозрил. Извините. Ни разу не был в другой стране, не видел их обряды, но если у них действительно вот такие вот обряды есть в Мексике, то это. это мое почтение. Это очень высокая культура. Вы связались с Верховным Советом, командир... Есть, сэр. Даже после провала в Бразилии, в организации вам полностью доверяют. Мы обязаны дойти до конца. Есть, сэр. Они готовы ко всему. Прости. Странно, что у них о, прости перевели, а не извините или что-то да, такое. просто главный здесь. Мне кажется, он руководит тринити. Будем аккуратны. Да, да, я поняла. Шифтить здесь, к сожалению, нельзя. То есть было бы неплохо побегать. Виновата. Виновата. Но пока что, пока что нам не дает. То есть я вот нажимаю на кнопку, не дает. Но здесь было бы и немножечко странно, типа ты побежал куда-то. Вроде как Стелс-миссия. Не, ну. Порисовали тут это На все круто. Ловушка. Думаем, это Крофт. Стой. Что такое? Мне нужно подтверждение, командир. Хватит гадать. Мы удостоверимся, что это она. Всякие черепушки, всякое Я такое. В переулок. Вы еще обходной путь. Цветочки красивые, кстати. Думал, здесь будет какой-нибудь проемчик, типа, о, наслоение текстур и так далее. Осторожность не помешает. Вы очень любезны. Спасибо. Пора Прикольно. Пали. Не знаю, это персики, наверное, были. Может, то абрикос какие-нибудь. не абрикосы мелкие, оранжевенькие такие. Это скорее либо персики, либо нектарины домингис хочет убедиться, что кровь здесь. Фотография у вас. Белая женщина, лет 20. Ты понял? Хорошо. Ну, ее найдут. Хорошо. Туда никто не должен проникнуть. Ну, туда, куда не должен никто проникнуть, проникнем мы. <coughs> Почему? Э, потому что по сюжету так, в принципе, заложено. О, челик, куда шляпу Эй, дел? Эй, из моего кабинета. Простите. И дверь за собой закрой. Угу. Чтобы вы понимали, в прошлое прохождение, э, ну, в прошлое пытался, когда записать видосик, у него была шляпа. В этот раз он ее, видимо, пропил. Не бойся. Иди, играй. Таких показаний приборов мы нигде не видели. Это ключ к следующему. Довольно грязные, на самом деле, у них это. Погрязнее, чем у нас в России. Столько мусора, всяких коробок. Сломанные здания. Вон, легко просто пролезло внизу, Они уже сломалось. На территорию раскопок. Тут забора, ворот охранник. Я поищу другой путь. Картонные какие-то здания караулю гляньте у нас карта есть ух нифига себе карта огромная карта я бы сказал прям нифига себе пещера косумель это у нас что такое это деревня косумель понимаю но нам в ту сторону во, бегать, кстати, нам разрешили. М -м -м, ничего здесь такого нет, только вперед. Напоминаю, что у нас серии будут идти где-то, ну, может, минут 20-30-40, где-то в этом промежутке времени. И если вам хочется, чтобы продолжение было, пишите в комментариях. Мне будет очень приятно увидеть, что вам интересно мое творчество в плане других игр относительно моего в этих канала. Должно быть что-то еще. Тем более игрушка довольно красивая Вера прикольная. внутри будто бы пещеры. Вот это. Тем временем мы уже дошли до места, где уже никто не нет, нет, не надо. где кого-то убить не хотят. <laughs> Нашли, так сказать, место. Угу. Стелс. Заканчивайте уже, они нас уже. Последние слова. Договорить не дали Ну, уволен был только ты Знаете, я бы не протягивал руку Ну, не протягивал бы руку человеку, который убийца Хотя, с этой стороны, типа, она его спасла они уже много лет пытались найти вход в храм и сегодня нашли Боже, я предупрежу сестру она уже идет сюда так ну что ж более-менее открытый мир Иван, начался так, что у меня тут такое? Убить местного археолога Боже мой. мы должны найти то что они ищут где-то здесь штучка была. так Рурк, всем группам приготовиться к операции blackout вот травка. Надо сходить к тем руинам. Вот здесь что-то есть. О, фига себе. Чего я тут нашел? ДНУшки. ДНУшки нашел. Ну-ка, есть секреты какие-нибудь? Нету. Будем параллельно пытаться найти какие-нибудь секретики. Да, Может какие быть, знаете, есть здесь в этой игре секреты какие-нибудь. А, все его знают. Может быть и нет, может быть и нет. Так, ну в принципе пойдемте дальше. <соцентричная> Я знаю, кто это. Ишчель, богиня полной луны. О, а это Чак Чель, молодая луна. <соцентричная> Челик. На нем есть надпись. Чак Чель. Ключ скрыт за ее взором. Ключ? Это здесь. Наверное, вход там. Наверное. Что нам теперь прыгать? Нужно спуститься вниз. Так, ну поползли. Ладно, Спускаться по веревке. Слабость. Вы не поверите, я в первый раз здесь очень долго и пытался понять, что делать вообще, как, куда, чего нажимать. Даже при условии, что здесь есть как бы о, подсказки, для меня очень большое, так сказать, было проблемой думаю, понять, лу. что делать. Немедленно зачистить и Ай-яй-яй. Не, ну красивая локация, согласитесь, типа, очень хорошо поработали люди. Черепок там, кстати. Всем группам приготовиться. Доктор Домингс уже спускается. Черт, надо торопиться. Люди, которые внимательны, они поняли, что вот здесь вот есть вот такие вот, знаете, пористые такие породы, и как раз к ним нужно идти. Чтобы вы понимали, я здесь где-то полчаса потратил, чтобы понять, что, оказывается, нужно искать вот такие пористые породы. Или вот такие вот щипастые, типа, по которым можно зацепиться. Вот видите, типа, побежали туда, побежали сюда. Так... Вот здесь вот, к примеру, тоже пористая порода. Статуя смотрит на ту пещеру. Статуя? Это статуя? Либо у меня э, какие-то другие понятия статуи, либо это не статуя, а все-таки э, пещера. Вырезка, фреска какая-нибудь. Ну вряд ли не. Э, статуя это можно назвать. Статуя это все-таки большой столб какой-то э, с изображением кого-либо. А здесь это все-таки вырезано из горы. Не знаю, я, я не особо разбираюсь в этом. Может быть, это статуя является. Но в любом случае мы подошли к какому-то входу. Леон, а... Я вхожу в пещеру. Связь может пропасть. Я понял. Я присмотрю за тринити. Ну что ж, всем спасибо за... Ух, про... нифига себе. Прикиньте, у меня тут автоматы есть. О, двухстволка, лук, пистолеты. Ну что ж, на этой ноте, на выборе оружия, мы все-таки закончим сегодняшнюю серию. Всем спасибо за просмотр, кто был на данном видео, кто смотрел его, пишите в комментариях, хотите ли вы продолжение. С вами был, как всегда, я Макс, до новых встреч, пока!